Прославим Россию большими делами и будем гордиться отчизной всегда. С гордостью скажем, мы россияне. И пусть процветает родная земля. Мы любим тебя, Россия. Берегите мир, берегите мир. Продюсерский центр «Патриот» приглашает всех россиян принять участие в проекте «Города героев».